Сашенька, поздравляю! Доброе утро! Поехали отмечать! Куда? Что отмечать? Ты что, забыл? Нет. Любимая, с годовщиной свадьбы. Спасибо, но нет. На день рождения, любимой тещи! Нет! У нас последний платеж по ипотеке? Хотелось бы, но нет. Да шучу я! Есть праздник, про который я помню всегда. Пожалуй, он для меня важнее дня рождения или Нового года. Дорогие друзья, коллеги, в этот день будут произнесено тысячи тостов, поздравлений. И я присоединяюсь к каждому. Поздравляю с нашим профессиональным праздником. Но, наверное, самые главные слова и пожелания должны звучать так. Возвращайтесь живыми и невредимыми с пожаров. Нас ждут дома. С праздником, товарищи! Ура! Самые обычные парни, без плащей и без спецэффекта. Я горжусь, что хожу с вами по одной земле. В даже камни Весятся спокойные реки Держится все на спасителе и спасателе Снова звонок на пульт Обычный Шагни в огонь, если дома жена и дочь По плечу вас стучит ладонь Слава Богу, ты не один Но ты попробуй шагни в огонь Если дома жена и сын Опыт приходит с годами Но только к тем, кто выжил С нами я в огне возбывает вижу тех кому жизнь чужая дороже собственно нет своих нет чужих если пришла беда, Попробуй шагни в огонь, если дома жена и дочь По плечу постучит ладонь, слава богу ты не один Но ты попробуй шагни в огонь, если дома жена и